Злая волшебница Лисанна В дремучем лесу далеко от людей жила семья – отец, мать и их дочка Лисанна. Когда дочке исполнилось шестнадцать лет, случилась беда. В лес, где они жили, забрел проклятый кабан. Он был проклят древним заклинанием – кому прикасался кабан, тот становился злым и агрессивным. Таких кабанов проклинали в далекие времена когда шли великие войны между волшебниками. Кабанов использовали как оружие, их проклинали и стадом направляли к врагу. А враги, когда касались таких кабанов, становились проклятыми и сами друг дружку уничтожали. Кабан забрел в то место, где жили Лисанна и ее родители. Когда Лисанна собирала в лесу ягоды, она-то и встретилась с тем кабаном. Лисанна его увидела и захотела погладить, но только она к нему прикоснулась, как проклятие кабана передалось на нее. Она стала проклятой девочкой, кожа ее потемнела и иссохла, зубы пожелтели, волосы стали выпадать, яркие голубые глаза залились красной кровью, самочувствие ухудшилось. От испуга Лисанна побежала в дом. Дома родители не узнали дочь, она сильно изменилась снаружи. Голос стал глухой она стала словно бешеная, От а тела пахло мертвечиной. Недолго думая, родители и Лисанна отправились в ближайший город к лекарю. Но лекарь не смог вылечить девочку, но направил их к старому знакомому волшебнику, который мог вылечить Лесану с помощью магии. Но только Лисанна встретилась с волшебником взглядом, как у нее вспыхнуло чувство убивать. Она выхватила у волшебника в порыве гнева посох, ударила посохом по голове волшебника и убила его с первого удара. На этом ее ждала смерть. Человек, который убивает волшебника, умирает вместе с ним. Таков закон природы. Но не в этот раз Лисанна упала на пол от смертельно колющей боли, но смогла перетерпеть ее. Пока девочка мучилась, все знания волшебника передались Лисанне, и она стала волшебницей. Но, к сожалению, из-за древнего проклятия, переданного ей диким заколдованным кабаном, она стала злой волшебницей. В душе у нее горел огонь мести, ненависти без жалостности, зависти и невообразимой тоски. Лисанна была безумна и непредсказуема. Как только она получила магические способности, она сразу сумела их освоить. Через пять минут после того, как боль утихла, она открыла в себе этот непривычный дар. Она заколдовывала живых людей в камне а мертвых оживляла, сжигала невинных и освобождала преступников. Невозможно было предсказать следующий шаг этой злой волшебницы. Никто из местных доблестных воинов не мог ее остановить от целых деяний. И чем дольше она колдовала, тем больше ее поглощала тьма. Про злую волшебницу слухи быстро разлетелись. Некоторые волшебники и волшебницы попытались остановить Лисанну, но она всегда побеждала, а опыт и магия убитых ею волшебников и волшебниц мгновенно впитывались в Лисанну. Магические силы и способности злой волшебницы росли. Из обычной девочки злой волшебницы Лисанна стала могущественной бессмертной злой волшебницей. Настолько темной волшебницей что мир еще никогда до нее не видывал. Злая волшебница истребляла города и села, уничтожала королей и королев без каких-либо потребностей. Просто ей так хотелось, из личной прихоти. После нее были только разрушения и страдания. Особенно она любила калечить людей, отрывать им руки и ноги, уродовать лицо, выкалывать глаза. Она любила устраивать массовые пытки и смеяться над несчастными замученными людьми. Лисанна пожалела из всех людей только своих родителей. Причинив им малейший урон, отцу она сломала нос, а матери изрезала лицо. Чтобы победить эту злую волшебницу, нужен был настоящий герой. И он появился. Это был хранитель земного мира, его звали Дионид. Он был черным металлическим существом, не отражавшим света солнца, похожим на человека, но не живым в обычном понимании. Ему не требовалась пища, вода и воздух, у него не было души. Невозможно просто описать его, он был из расы хранителей, а не людей. Дионид хранил спокойствие на земле. Когда было спокойно и хаоса не наблюдалось, Дионид впадал в спячку. А когда миру нужен был Хранитель, он пробуждался сам или его будили смотрящие. Так и в этот раз произошло. Хранитель Дионид пробудился от стонущих человеческих голосов, от голосов помощи. Дионид быстро разобрался и вскоре отыскал Лисанну, которая нагло себя выдавала любому противнику. Конечно, злая волшебница ничего не знала о Хранителе, поскольку магические способности у нее были приобретенными и истории волшебства она не знала. Битва Двух Великих длилась столетия. Там, где они бились, образовались горы и ущелья. Сила их была настолько огромной, что простому смертному невозможно было даже посмотреть в их сторону. Поняв, что Лисанну невозможно победить своей силой, Дионид решил запечатать ее силу вместе с телом в себе. В бою он обхватил Лисанну в свои объятия и утопился с ней в океане. Там он встал на дно, отрастил из ног корни и расплавил свои руки. Стало спокойно в земном мире, но не может теперь Хранитель исполнять свои обязанности. Так как удерживает под водой злую волшебницу Лисанну, и не родился волшебник или волшебница могущественней Лисанны, чтобы Хранитель вернулся, и нет таких событий, чтобы из двух зол выбрать другое, поэтому мир погряз в хаосе и войнах, а тот кабан по-прежнему жив и бегает по лесам и полям. Но хорошо, что пока никто из людей не дотронулся до этого проклятого кабана, ибо он представляет угрозу. Пока!